У нас сегодня тема ⁇ алименты и раздел имущества. Да, я с минишком, с розовым, потому что дети должны быть защищены и все такое. И, к сожалению, тот мужчина, которого мы знали в браке, к сожалению, после разрыва оказывается совсем другим человеком. То есть вообще, в принципе, давайте разберем, кто такой мужчина, кто такой отец. Это человек, который берет ответственность да, за содержание своих детей. И при разводе с женщиной хотя бы на 50% выполняет свои финансовые обязанности. В противном случае это не отец детей, это просто биологический материал. Я прошу прощения, при всей своей любви и уважении к мужчинам, но оно так и есть. Даша, я права? Да. да. Пара расходится. Неважно, по каким причинам, уходит муж или уходит жена, ну, в общем, жизнь она такая, так сложилась, что мама и папа быть вместе не могут. Если еще нет официального развода, но, допустим, пара уже там несколько месяцев, полгода живет отдельно, мы, мы можем, можем подавать на алименты, на содержание детей? Не разъезжаться и не разводиться для того, чтобы подавать на алименты. Это у, нас, это у нас так называемое мировое соглашение. Это когда мама и папа, два цивилизованных человека, которые в состоянии договориться, да, вот они подписывают такой документ. Но в 80% случаев э, мама и папа не могут договориться. Потому... Единственное, что на сегодняшний день является мощным, крутым правовым рычагом, который только недавно появился, его не было до сегодняшнего момента, уголовная ответственность за злостное, э, За неуплату алиментов. правильно? То, что мы с тобой тут две девушки, это еще не значит, что э, обязательства по содержанию ребенка нарушают только мужчины. Да? То есть, Хорошо, может... Даш. Давай мы не сейчас в это не будем углубляться, давай пойдем немножко дальше. Ну, вот у меня, например, есть приятельница, она поступает следующим образом. Значит, у нее двое детей от разных мужей, каждый из них платит ежемесячно алименты, и в конце года все квитанции, которые она за год собрала через суд, она половину себе возвращает в судебном порядке. Да, так можно. Вплоть до того, что если он не выплачивает это, то на его движимое либо недвижимое имущество накладывается арест. Вообще не уплата алиментов, кстати говоря. А уголовная ответственность я уже сказала, и немногие сегодня об этом знают, потому что я же говорю, это не древняя статья, это статья очень новая, такая современная и свежая. Поэтому, товарищи, которые у нас уклоняются от уплаты, просто необходимо посмотреть им этот эфир для того, чтобы понять, что сегодня все стало еще дороже. Запрет на выезд за границу, отбирают водительские права. То есть, по сути, блокируют ну, множество возможностей для той же работы, для той же неофициальной работы. То есть, ну, Потому что нужно искать какие-то... Методы, которые наконец-то заставят выполнять эти обязательства. И с каждым годом они все жестче и жестче. Ну, год... это очень хорошо. Это очень хорошо. Меня это радует, такие меры. Законодательство на стороне, на самом деле, тех, кто взыскивает, потому что сегодня процесс, например, по взысканию, в отличие от еще прошлых годов, да, там, давно минувших дней, скажем так, он гораздо быстрее, этот а в связи с чем связано это ужесточение, Даш? Ну, в связи с тем, что огромное количество исполнительных производств, в исполнительных службах, огромное количество долгов, должников точнее, и, ну как-то нужно с этим бороться. А простыми словами, отцы своих детей просто-напросто После развода отказываются выполнять свои финансовые обязательства по отношению к своим детям? Э -э, да, только я готова тебя поправить в отношении того, что мы говорим сейчас не об отцах, мы говорим о родителях. Да. Смотрят, к нам присоединились и девочки, и мальчики. Я вижу, всех приветствую, всем доброе. Ну, я просто почему говорю да. о, о, все, все время об отцах, потому что это более распространенное такое да, да, явление. Я даже так не могу, э, какой, такой, ну, это, это слишком оценочное суждение, чтобы я об этом так громко говорила. Но я понимаю, о чем ты как женщина, я понимаю, о чем ты говоришь. Я прекрасно понимаю, о <свистит> чем ты говоришь. Потому что сейчас как бы ну мы живем в 21 веке. Женщины сегодня наравне с мужчинами работают, зарабатывают деньги, а иногда зарабатывают и больше денег, нежели э, мужчины. И ничего в этом такого нет. Ответственность лежит одинаково на обоих родителях. Я совершенно с тобой согласна. И речь идет не о том, чтобы обобрать м, одного из родителей до нитки, а речь идет о том, чтобы э, одинаково, 50 на 50, с уважением друг к другу участвовать ну, в финансовом аспекте ну, я, да, я тебе объясню почему так происходит многие расходятся и думают себе что родитель будет помогать что родитель ответственный что как-то договоримся что не, не может человек который там много лет жил с детьми любящий отец который попки целовал а сегодня он говорит, э, с, ну, давай, все сама, понимаешь? Боль... Даша, теперь немножко не о праве, а вот такой моральной стороне вопроса. Вот почему? Почему? А, это же, понимаешь, это же не из пальца высосано. Это же истории наших с тобой подруг, да. наших каких-то знакомых, наших друзей. Почему эти мужчины из любящих э, отцов, которые целуют попки и пяточки своим детям, превращаются в таких монстров. Вот, вот, вот почему? Почему это происходит? Вот неужели злость и обида вот она настолько разрушает? Ну, э, давай так. Конечно, я вижу разные ситуации. В частности, те, в которых, эм, да, там и мать, ну, если мы будем сейчас вот говорить, да, о теме, когда именно отец уклоняется всячески, когда ну, это самый распространенный вариант, поэтому берем да. его за основу. А мать там тоже находится, скажем так, не в самом стабильном и трезвом эмоциональном состоянии. Нужно надо, да, надо, будем искать. Такие случаи я знаю, потому что э, согласись с тем, что все-таки на э, ну, добрых 70, а может и больше процентов э, э, то, как будут складываться отношения между родителями после развода, зависит от женщины. Я понимаю, что сегодня это не модное мнение, непопулярное, но ну, в силу того, что у нас равноправие, и даже какие-то там отклики феминизма процветают и все остальное. Но, действительно, я сторонник, скорее, того, что женщина, ну, строитель отношений в большей степени из... Она умеет это делать лучше, чем мужчина. Соответственно, конечно, когда я вижу, допустим, там, неадекватных бывших жен, это одно. Когда мы говорим о женщинах, которые прежде всего руководствуются тем, чтобы их дети жили в благополучии, в нормальном эмоциональном состоянии, максимально максимальное делают для того, чтобы дети общались с отцом, да, не препятствуют этому, не запрещают встречи. Ну, ты же знаешь, что и такое бывает, что, к сожалению... А, да, я это знаю. Потому что та же обида, там, те же какие-то эмоции ну, затуманивают совершенно голову. И... Но когда мы, конечно, говорим о тех женщинах, которые свято, вот, действительно, ну вот мать — это что-то святое. Когда действительно они выполняют эти мои, вот, материнские обязанности в полной мере, действительно, ну, объяснить, почему отец забывает о том, что еще там неделю назад, или месяц назад, или год назад как-то как целовал пяточки, ну, ну сложно это как-то объяснить. Конечно, есть такая мысль, что мужчины любят детей, пока любят женщину. ну, и однократно озвучила наша с тобой общая знакомая, но, наверное, женщины с Венеры, мужчины с Марса, ну, это каких-то ответов, Пат, и этот вопрос но мне сложно. К тому же у меня опыта такого нет. Ты знаешь, Даша, мне кажется, здесь просто обоим родителям важно абстрагироваться от причины развода, от всего, от всего, друг от друга и быть зацикленным только на благополучии своего ребенка. Отбросив какие-то обиды и все такое. Но, к сожалению, это очень сложно. Это сложно как некоторым женщинам, так и, некоторым, так и многим мужчинам. Давай так. Потому что ну, вообще, когда женщина уходит от своего мужа, мужчины вообще это не прощают, они в большинстве случаев не всегда ведут себя безобразно, потому что они думают, что наказывая рублем свою жену бывшую, они ведь наказывают ребенка, ну, потому что как, как, как, какому ребенку будет хорошо, когда его маме будет плохо, согласна? Ну да. Девочки и мальчики, из этого делаем вывод, что Другой. приобретение совместной недвижимости в браке – это очень важный аспект. Это, это супер. Это некоторые финансовые гарантии, да? И давайте не будем об этом забывать, когда мы рожаем детей, потому Есть? что никто не знает, как у нас сложится жизнь. Ты согласна? Согласна. То есть чего я кто вот сейчас в этом процессе находится, чего я собственно всем и желаю сделать это именно такие вот добрым, ну насколько он может быть добрым этот процесс и мирным путем. Более того, чисто с моральной такой точки зрения, да, все-таки мы толкаем чуть-чуть вот как бы. И я хочу сказать, что в принципе, когда я беру за такие дела, я наверное где-то и немножко психологом являюсь, потому что очень важно здесь вот не переиграться, не разозлить, чтобы все было вот, ну, адекватно. Э, как... Мужчины, а, а, без вас мы никуда. <связь> Я вас призываю, несмотря на разные причины, разные обстоятельства, несмотря на обиды и всякие другие недоразумения, оставаться мужчинами и оставаться отцами для своих детей и не превращаться в биологический материал. Это раз. Женщины, вам я желаю не нюнькать, перестать на кого-то рассчитывать, брать ситуацию в свои руки и понимать, что вы точно так же ответственны финансово за благополучие своих детей, да, то есть не то, что да. я женщина, я мать, я родила, все с меня как бы все, то есть не те уже давным-давно времена, времена эти прошли, о времена, о нравы. Ну, вот как-то так. Что я слышу, например, вот я сейчас подам на алименту он разозлится и вообще ничего не будет мне давать. Да, я согласна, есть такие <связывающие> мысли. У многих <связывающие> есть такие <связывающие> мысли. Постоянно. Я всегда говорю о том, что давайте так: Тут это мы всегда успеем. Давайте начнем с переговоров. Давайте встречаться вместе. Легко, пускай берет своего представителя человек, да, адвоката. Ты приходишь со своим. У вас дискуссия, у вас диалог, у вас есть какие-то прочитанные планы, по которому вы можете, ну, грубо знаешь, поставить галочку или поставить минусик. То есть, где мы дошли какого-то понимания, где не дошли. Потом, по итогу вот таких мирных переговоров, если мы понимаем, что мы не можем договориться с человеком, мы подаем. Труд. Более того, не нужно это скрывать, не нужно пытаться делать точных решений. Не надо это называть войной, давайте это называть ну, правовым спором, потому что это есть правовой спор, такая не война. Это логично, это нормально. Не нужно скрываться, не нужно бояться. Помните, что у вас есть права, это ваша защита, ну, по сути, У вас адвокат, который также является вашим защитником, который может подсказать, который может на переговорах взять на себя инициативу, скажем так. И я прошу просто женщин действительно не бояться думать в этот момент вот не о себе, потому что страх — это где-то тоже проявление эгоизма, а думать о ребенке. мне кажется, что любая мама, когда любит своего дитя и когда думает о нем, она способна на такие поступки, которые, ну, не то, что никакого общего с эгоизмом не имеют, а являются тысячепроцентным альтруизмом. Отпуская вами движение, вашего ребенка лучше. Может быть, не непросто. Тут это всегда психологически сложно, но поверьте мне, что оно того стоит. И лучше знать, что ты можешь рассматривать на какие-то там 3 тысячи гривен в месяц, а пускай две, а пускай тысячи. Но ты понимаешь, как ты планируешь и расходы. Пусть у вас все будет хорошо. Э, в семье царит мир, любовь и э, взаимопонимание. А даже если такие неприятности и случаются, э, пусть все это как-то разрешается благополучным, цивилизованным путем и обязательно в пользу детей. Да? да? Я Не пью за это. В пользу детей. Вот прекрасный тост.